Доброго времени суток, дамы и господа! Совсем недавно мы лутали уже с Prime Gaming довольно-таки интересный предмет Маунт под названием «Большой боевой медведь». Многие люди в комментариях написали о том, что процесс якобы очень сложный и мне нужно его показать на видосике. Хорошо, процесс будет полностью показан, но для начала вступления, само собой. Для этого нам потребуется Prime Gaming аккаунт с целью получения новой награды, и награда это разрушитель XXS002, не путать его с разрушителем Ландро Я думал то, что дают Ландро, долго ждал его, а в итоге дают разрушителя XXS002, обычного Окей, в любом случае я не зря купил аккаунт этот праймгейминга, активировал его Я лутанул награды в Харстоуне, в Оверотче, так что в целом пойдет если же вы играете чисто в WoW, другие игры вас не интересуют и обычный разрушитель у вас имеется, то вам ничего не нужно делать в этом месяце, сидите и кайфуйте. Самое главное, не забудьте о дропсах, которые будут на моем стриме. В начале мая, в тот момент, когда стартанет обновление, и потом, когда стартанет сезон, тоже будут дропсы. Ну а теперь давайте перейдем, собственно, к пошаговой инструкции, как все это сделать, как все это получить и что там нужно накликать. Первым делом заходим на сайт PrimeGaming. Само собой, ссылка на него будет в описании. После этого жмем кнопку залогиниться, Sign In. Вводим логин, вводим пароль, который у нас имеется, который мы, например, купили на FanPay. Само собой, ссылочка на FanPay, реферальная, будет под видео, в описании. Кликаем, раскликиваемся, находим то, что нам нужно, именно этот товар, разрушитель xxs002 и покупаем логин-пароль. После этого находим вкладку Warcraft, жмем «Get in game content». После этого повторно жмем «Get in game content». Нас попросят привязать аккаунты Battle.net и PrimeGaming. Само собой, благополучно все привязываем. Жмем просто-напросто «Разрешить». Синяя большущая кнопка. Никаких сложностей в этом я не вижу. После того, как мы все сделали, нам напишут Success мы получили питомца он направлен нам в игре. Но если же у вас уже есть питомец, то какого-либо второго вы не получите. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!